Сегодня опять появились новости, 40 человек или 140 умерли от жары, и говорят, будьте осторожны, а что означает это будьте осторожны, что значит осторожны? Никто не знает и никто не говорит, ну или не говорят, может знают да молчат, скрывают. Но я хочу сегодня сказать о том, что если мы вводим себя в заблуждение, мы будем в заблуждение вводить других людей. Потому что от жары никто не умирает. Никто не умирает от солнечного удара или от теплового удара. Умирают все по одной причине, когда жарко. Умирают от недостатка кислорода в крови. Как только уровень кислорода в крови снизился до критичного, человек внезапно умирает. Кислород в кровь попадает при помощи дыхания и при помощи воды. Поскольку дышать мы не перестаем, то, следовательно, умирает от недостатка воды, от обезвоживания. Такой есть термин. И он самый правильный. Кто не знает, в школе, может быть, пропустил этот урок, вода состоит, молекула воды из двух атомов. Два атома водорода, один атом кислорода, соединенный между собой ковалентной связью. Так вот. Этот атом кислорода нам и не хватает, когда мы ну, кислород у нас в крови опускается до критической отметки Поэтому, что значит быть осторожным, это пейте воду Пейте воду и будет все нормально Но есть еще одно замечание. Люди говорят, так я пью воду. Иногда напился воды, живот полный, булькает аж там, а воды хочется пить. Почему? Не усваивается вода. Она твердая. Знаете, есть твердая мягкая вода. Дождевая вода мягкая. Это называется по-умному поверхностное натяжение воды. Как оно проверяется? Берешь, капаешь на листочек капельку одну и другую воду. Если твердая вода, она не впитывается, листочка. А Вода мягкая, впитывается. Точно так же наш организм впитывает воду. Еще можно проверить, налить стакан воды и посмотреть, если она с горкой, она твердая. Мягкая вода никогда с горкой не нальется. Вот водку вы с горкой не можете налить. Почему? Низкое поверхностное натяжение, Мягкая. Она поэтому так быстро попадает в кровь, поэтому мы так быстро пенеем. Вода должна быть мягкой. Есть еще параметры, они не очевидны, но они все прописаны, их можно найти параметры воды, которые необходимо соблюдать для того, чтобы она не просто выпита была, а чтобы она усвоилась организм. Один из параметров – это минерализация. Благодаря этому вода становится щелочной. Все слышали про щелочную воду, но мало кто знает, почему она щелочная. Есть сегодня аппараты, которые делают воду щелочной. И они продаются по дорогой цене, но зато у вас потом всегда с собой щелочная вода. За счет чего? За счет физических или химических свойств Химические свойства это когда попали туда щелочные минералы Кальций, магний, натрий, калий В ионной форме желательно Причем не надо ничего выдумывать Это выдумала природа за нас давным-давно Есть такой остров Окинава в Японии Он попал в книгу рекордов Гиннеса Благодаря тому, что там живет самое большое количество долгожителей Как выяснили ученые ну, Кроме еды еще вода, они пьют воду из коралловых Вахатова Потому что еда примерно во всей э, Японии одинакова А они живут намного больше То есть Япония, Япония вообще э, рекордсмен по числу долгожителей А они рекордсмен по числу долгожителей в Японии То есть на их острове люди живут до 100 лет и не болеют привычными болезнями сердца, суставы и прочее Так, что-то мы с горки поехали Почему так? Они пьют коралловую воду, коралловая вода делает воду мягкой, делает воду минерализированной, щелочной и самое главное они, она делает ее живой, потому что мы когда пьем мертвую воду, чтобы вы понимали, мертвая вода, э, живая мертвая вода, это в сказках было когда-то рассказано, да, полей живой, мертвой водой потом полей живой и ты ее живешь, так вот это не совсем сказки. По-умному, это соотношение положительно-отрицательно заряженных частиц в воде называется окислительно-восстановительный потенциал. То есть, если вода отрицательно заряжена, и мы ее пьем, она усваивается быстрее. Если она положительно заряжена, а она вся в магазинах везде положительно заряжена, и мы ее пьем, то организму надо затратить энергию, чтобы перевести ее в отрицательно заряженную, потому что кровь, лимфа, вся вемишклеточная, внутриклеточная жидкость у нас отрицательно заряжена. На, иначе в клетку она не попадет Организму нужно затратить на это энергию Плюс еще одна хитрость Которую вы наверняка слышали Но вряд ли обращали внимание Говорили все Говорят, воду надо пить теплую да? Вы знаете, что для того, чтобы не умереть от жажды э, В Казахстане, там, в пустыне, кто живет Они пьют горячий чай э, вот. Зеленый чай Почему? Он щелочной Он усваивается лучше и он теплый То есть, если мы пьем холодную воду Попав в организм, организм допустить до клетки ее может Только тогда, когда нагреет до 36,6 градусов Нагреть воду просто нельзя Надо включить печку, чтобы она подогрелась да? Вот. Но в организме печки нет Он затрачивает нашу энергию Чужую он не может затратить, только нашу Поэтому мы, когда пьем холодную воду, мы затрачиваем энергию, мы устаем. А когда пьем теплую воду, мы не затрачиваем энергию и энергию сохраняем. Ну вот такие вот хитрости, которые надо знать про воду. Я уже сказал, я пью теплую воду, я использую коралл, потому что все остальные параметры, а это... Кислотно-щелочной баланс, это оксидно-восстановительный потенциал, живая и мертвая вода, это щелочная, это минерализированная вода, это поверхностное натяжение, и это еще структура. Но о, стру о структуре я сейчас говорить не буду, если захотите, найдете, что такое структура, структура – память воды. Вот эти вот параметры коралл меняет на необходимое для нашего организма, то есть делает воду щелочной, отрицательно заряженной, минерализированной, мягкой и структурированной. Я не знаю э, приборов, которые бы делали все пять э, параметров одновременно. Есть при приборы, которые делают воду щелочной, но другие параметры не делаются. И стоит это недорого. Есть приборы, которые делают воду э, живой. Можно сделать ее очистить от примесей. Кстати, коралл еще чистит ее от примесей, потому что коралл действует как абсорбент. Если вы знаете коралловые рифы, где в море Там все дайверы купаются, потому что там самая чистая вода Коралл, как и деревья очищают нам воздух корал так очищает воду Поэтому, когда мы бросаем воду, он еще очищает ее от вредных примесей В том числе от гормонов, от медикаментов Вот поэтому я пью коралловую воду Вот поэтому я еду и не прячусь от солнца Вот поэтому я болею гораздо меньше, чем... Многие в моем возрасте А мне уже, как вы понимаете, давно Ну и слегка за 30 И если я в 50 лет ходил к ортопеду Чуть ли не каждый месяц То последние 10 лет я не хожу к нему вообще Ни разу не Это благодаря тем вещам, которые я делаю А это ничего сложного Налаживаю водный режим при помощи коралла и раз, периодически чищусь Иногда я очищусь экстренно Когда у меня в организме набирается Больше того, чего нужно Вот в данный момент, сейчас летом я почистился Хотя я очищусь весной и осенью Но в этот раз летом почистился, потому что чувствую Пальчики начали отекать Сейчас после очистки прекрасно Чувствую, боль начала меня Как бы больше мучить А как я это чувствую? Я же проверяю постоянно Я стою на гвоздях, кто Да, Ты становишься на гвозди и не можешь простоять трех минут Ну тяжело а это о чем говорит? Организм уже настолько болезненный, что эта боль отдается во всех частях его тела. И все начинает болеть. Ну, ныть сначала, ныть, не болеть. Если ты постоянно чистишь, то болеть сразу все не начинает. Начинает сначала ныть, а потом начинает болеть. Но я, чтобы не дождаться, пока начнет болеть, я почистился. И знаете, что случилось? Я стал на гвозди, сегодня я простоял больше 10 минут. Более того... Десять минут я простоял, свободно, и потом еще, если бы меня не согнали, потому что там у нас много людей, желающих было стать на гвозди и ждать, пока я полчаса простою на гвоздях, никто ждать не хотел. А мог бы простоять и больше. Мой рекорд – это полчаса. Ну, в принципе, можно было бы и больше, просто, ну, а что стоять весь день на гвоздях? Но люди, когда становятся, у них боль настолько, болевой порог низкий, а это значит, что много болезней уже на подходе, что они говорят, я не могу. Но, как говорил Конфуций, говоришь ты себе «я могу» или говоришь ты себе «я не могу», в обоих случаях ты прав. Поэтому я с ними не спорю, не можешь, не стой. Но те люди, которые говорят себе «я могу» и начинают пробовать, со временем приходят к таким же результатам. Поэтому дерзайте, пробуйте и приходите к хорошим результатам. Я вам это искренне желаю. Будьте здоровы и не бойтесь ни солнца, ничего вообще не бойтесь. Потому что бояться на самом деле, кроме своего незнания, нечего. А узнать вы все можете всегда, если захотите. Тем более, что все, кто что-то с собой делают, они всегда на связи. Спрашивайте, как там. Стучитесь, и вам откроют. Всем хорошего дня. Пока.